«Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва Наверняка видели, как некоторые мусульмане, когда делают дура, поднимают руки, но в конце лицо не протирают, а бросают. Как делал в действительности спасания Аллаха Аллаху, мир ему и благословения. Говорит второй халиф Умар ибн Аль-Хаттаб. Собой давали им дворец. «Кана благословение, когда совершал дуа, «мадда протягивал руки. «Лам и не бросал их, пока не протерет руками, Удержу свое лицо. Умар говорит, что парок лемяру дегуме не бросал руки, когда поднимал во время дуа, он их не бросал, пока не протерет лицо. Хадис передает Умар